Добрый вечер, дорогие зрители. Сегодня мы с Еленой Порецкой обсуждаем интересную тему эффект остановленного согла... сознания, хроническая усталость, Пор, час глаз, как это все снимать и так далее. Добрый вечер, Елена. Расскажи, а, пожалуйста. Привет, Маргарита, всем привет. Что такое эффект остановленного сознания? Ну, это... Тема моментов, которые я уже говорила на своем ютубе, и я хотела бы ее вот здесь тоже осветить. Так, эффект остановленного сознания это мой термин, я его сама придумала, исходя из определенных ситуационных моментов с людьми. Это когда у человека. Вы, наверное, каждый сталкивались, да, что это бывает у каждого человека, но также это бывает либо в определенном состоянии, когда как бы, есть люди, которые не развиваются. И, допустим, попадая в сферу влияния таких людей, вы становитесь как бы, особенно если люди более влиятельны по энергиям, да, они вас подавляют. Ну, допустим, это родственники, могут быть старшие родственники, да. И, соответственно, у вас получается подобный же эффект. То есть вы как в болоте, да, как бы некое болото такое понимание того человека кто вас держит в определенном состоянии, вы не можете из этого выбраться. То есть, и здесь существует принцип, либо как бы вы кого-то ведете за собой, либо вас кто-то ведет за собой, то есть либо вы идете равноценно, это третий вариант, самый лучший, да, где вы дополняете друг друга. В любом случае, любые подавления, когда вы за кем-то идете, и кто-то за вами идет, да, это подавление, то и как-то соразмерять степени развития там, в брачных, партнерских, деловых отношениях, потому что каждый обладает своей компетенцией в чем-либо, да, например, и всегда существует обмен энергии. Принцип как бы учитель-ученик, он везде присутствует. В итоге, получается, люди как соученики, то есть обучающие друг друга по жизни. Если этот принцип сохраняется, то да, но опять же иерархичность в отношениях должна быть тоже иногда вот так вот эффект в чем опасность эффекта остановленного сознания это когда люди зацикливаются на определенном мировоззрении например да там или на определенном состоянии своего развития вот там где их остановило в какой-то момент времени или кто-то остановил да это может быть элемент порчи или, допустим, это была ситуация какая-то, или человек уже в возрасте, и как бы дальше он, он, она не видит перспективы, и, допустим, или идет подавление мужчины и женщины, обычно это во взрослых парах, да, где мужчина патриархальный, и, соответственно, женщина всегда там подай, принеси, сбегай отнеси, да, как говорится, вот если вы допустим замечали да вот общаясь с разными людьми допустим вы можете попадать под логику их сознания и когда вы чувствуете что вы попали в логику остановленного сознания то я советую вам быть осторожнее потому что это во первых на вес идет и если это ваши близкие родственники то вы подпадаете под это влияние потому что если это родители особенно то, находясь в поле их сознания, вы начинаете автоматически, ну, грубо говоря, мыслить через их сознание, то есть вас поддавливать, да. Выйти из этого достаточно сложно, особенно если более люди слабые, то практически, если, допустим, таковые люди, кто держит вас в сознании более сильные, то вас могут держать в определенном круги, да, как бы полномочий, которые вам выделены, и вы дальше этого можете не прыгнуть. Также точно существует поражение на результат, да, это пятый вид проклятия, я его вывела, исходя из ситуационных моментов людей, потому что существует три вида проклятия, как говорится, которые в Библии у нас написаны, да, четвертый вид проклятия, это фраза «жить своей жизнью», да, вы говорите это человеку, как бы обрубая взаимосвязь энергетическую, и, соответственно, человек получает все то, что он вам там наготовил, да, или хотел наготовить. И третий, пятый вариант это то, что я уже как бы разобрала в людях, это поражение на результат. То есть принцип остановленного сознания тут тоже присутствует, то есть человека блокирует по определенным чакрам, это может быть даже приворотная привязка, и человек не может сам развиваться, и в то же время энергия уходит к тому, кто привязал или приворожил. Остановка происходит в сознании, то есть человека зацикливают всегда на этого человека. То есть принцип остановленного сознания или эффект остановленного сознания существует во всех сферах, неважно, взрослого или маленький, там, где вас кто-либо попытался заблокировать, ограничить не дать дорогу, да, там, или завернуть на себя вашу волю по определенным чакрам, чем-либо, магические операции или это, или что-то, да, и, соответственно, вы как будто бы не можете выйти из этого круга, то есть вы работаете, допустим, на кого-то, ваша энергия уходит на кого-то, или вы с кем-то живете, и таким же образом вас человек, как говорится, потребляет, но при этом в таких вот странных отношениях обычно бывает односторонне, да, то есть если вы чувствуете, что вас потребляют, и вам ничего, как говорится, с этого нет вообще, то есть даже элемента какого-то общения там или что-то, то здесь нужно уже сделать выводы, что вас просто используют, а... то есть это обман. В этом случае, если это партнерские, деловые и иные отношения, я советую, как бы скинуть, да, абстрагироваться. Единственное, что для тех, кого вы таким образом скинете, кто вас потребляет, для этих людей будет возвратный удар. У человека резко все может рухнуть. То, на что, что на вашей энергии было построено в какой-то ну, промежутку времени. Рухнет либо постепенно, либо сразу в зависимости от того, насколько вы бросите всю эту затею. Да. Вот. Если ничего не бросать, да, допустим, ну, есть обстоятельства, где вот так как из этой ситуации выйти, как бы, да, если у вас присутствует закрут на кого-то, на что-то, на какие-то обстоятельства, дела, здесь нужно просто абстрагироваться в свои дела, ну, то есть, хотя тоже бывает сложно, если люди с вами завязаны, или человек с 200% на вашей энергии, то Такое, достаточно вам даже на 10% сбросить свое, свое внимание к этому человеку или людям, и у этих людей произойдет какой-то форс-мажор. То есть ту площадку, которую вы удерживали, допустим, поддерживая или работая с кем-либо, то есть там площадка это может рухнуть и обрушиться. Да? Вот, поэтому так, поэтому эффект остановленного сознания бывает, когда наведенная порча, да, как бы была сделана на определенное направление человека, и если это не снято, то оно углубляется, усиливается, потому что человек постоянно сталкивается с тем, что у него в каком-то русле это что-то не получается, и человек начинает вместо того, чтобы снимать негатив и работать с этим, да, по выходу, человек начинает себя еще хуже туда засовывать, да, как бы, то есть человек не решает проблему, а наоборот ее ухудшает, делает ее фатальной. Соответственно, не развивается, не раскрывается тот потенциал, который нужен, и в итоге в бизнесе или в делах или еще где-то там в творчестве могут быть из-за этого проблемы, Да насчет вот тоже элемент в порче я много раз говорила да, что когда кто-то что-то делает это цепляется по цепочке на то что уже было сделано ранее то есть допустим сделанный приворот у мужчины там в юном возрасте там, причем бывает мужчина который свои харизмы привязывает женщин использует их энергию за счет этого у них тоже начинаются проблемы с годами да как бы потому что вот эти привязки рвутся и как бы энергии, которую человек забрал у той женщины, которая, допустим, может, ничего не дал толком, а в итоге как бы боком может выйти таким мужчинам. Ну, это по здоровью бьет в основном. Вот, если, допустим, взять принцип, что был когда-то сделан приворот, то есть что делать приворот, то уже делать остан... эффект остановленного сознания, то есть человека зацикливает на определенный, допустим, ну, я не знаю, партнерша, да, если это мужчина, или на определенном партнере, если это женщина, ну, или иные какие-то отношения. В итоге мы получаем, опять же, у такого человека повторение сюжета, то есть некие грабли. Там появляется какая-то, допустим, ну, если взять мужчину, да, там, дамочка, которая начинает разворачивать, раскорочивать там какую-то семью, да, там, и в итоге по сценарию там допустим эта дамочка там много лет просто разрушает такие отношения я знаю случаи где такие отношения разрушительные 20 бывает 30 лет да там и семьи просто ну, не то что не собирается человеку не идет тот партнер или та партнерша которая нужна а вот вы, в каких-то подобных момент, моментах, ну, вот этих негативных программ у людей, кому был сделан приворот, а обычно приворот снимается не сразу, да, у людей, кому сделали порчу на какое-то направление, дело, там, движение, развитие, освобождается пространство при снятии негатива и идет, соответственно, развертка в том русле, который был ранее заблокирован. Маргарит, Что же делать в таких ситуациях? Как вообще выходить из этого? Есть какие-то... Ну, прежде всего, сами не зацикливать. То есть, существует принцип, я даю на сеансах практики, да, который помогает выйти из этого. Ну, на самом деле, как бы, все достаточно сложно, потому что существуют обстоятельства, да, которые сформированы нашими же мыслями, да, и нашими же построениями, там, визуализациями, когда-то ранее сделанными. И бывает то, что, например, когда-то, ну, например, в отношениях должно было сбыться, но не сбылось, а вдруг происходит чуть позже, да, вот, ну, в какой-то период. И здесь идет либо отработка каких-то отношений, либо, допустим, наоборот, наработка этих отношений и переход в другое качество, более, ну, такое близкое. И еще тут существует другой принцип, что если как бы человека остановило в каком-то этапе развития, хуже всего, что многие этого не понимают. Это 100%. Зацикливает пространство, потому что люди живут в своих домах, квартирах, дачах, машинах и прочем, они постоянно крутят вот эти мысли обычно крутят негативные мысли, что не устраивает человека, как дырявые дороги, да, везде. И, соответственно, это начинает усиливаться, то есть чем больше люди начинают проецировать этот негатив вокруг в себе сначала, да, он потом распространяется энергетически, ментальными такими налетами везде, где этот человек присутствует, где кидает свой взгляд и так далее. И там начинается элемент разрушения, то есть... По сути, это эффект разрушительного сознания до да, людей, которые видят мир через негативную призму. Так как сейчас у нас более гибкое все стало, сознание работает, то да, действительно это очень работает очень актуально. Да, я бы сказала, я вот в скольких случаев наблюдаю, это да, достаточно так интересно, Маргарита? Я так понимаю, ты на своих сеансах помогаешь людям снять все эти эффекты и помогаешь, то есть учишь выйти из этих всех ситуаций, чтобы в дальнейшем они в них не попадали, правильно? Ну да, я в какой-то степени, э, давая... Разные наработки людям, ну, как бы, да, вот, в зависимости от ситуации человека, я на сеансе даю четыре основные свои наработки, да, практики. И, соответственно, если надо, дополнительное. Дополнительные это если, например, есть еще какие-то проблемы, и там нужно что-то дополнительное, да, как бы. Вот, поэтому... Я к чему говорю, что с помощью моих практик, да, можно выйти из этого состояния. Такое же состояние бывает, когда, например, человек работает да, в определенной сфере, публичная, особенно публично люди от этого страдают, и около них вечно крутятся, как бы я сказала, так энергетические нахлебники, то есть люди, которые на их, если, допустим, это бизнес или какой-то влиятельный человек, или влиятельные люди, или просто там люди какого-то направления, то вокруг нас всегда крутятся те, кто хочет что-то поиметь, ну, так откровенно, да, то есть поиметь для себя, там, кто-то в деньгах, кто-то в наработках, кто-то в знаниях, кто в чем, да, смотря какое направление. И здесь, чем круче там человек в каком-то своем статусе, тем больше вокруг него такого, ну, грубо говоря, таких людей потребительских, да, ну, то есть это люди, которые вам будут сегодня улыбаться, когда вы в статусе, а завтра, когда у вас что-то пойдет не так, они о вас даже не вспомнят, то есть как не страшно, но это присутствует, да, это, это присутствует, и поэтому, когда вы добиваетесь какого-то уровня и статуса, почему я говорю, корону сразу кладите на полочку, как только она у вас вырастает, чтобы она рогами там не цепляла, потолок, а потом и небо, да, иначе потом начинается свертка, да, свертка, опять же, это то самое остановленное сознание, то есть человек зациклился, что он велик, например, в какой то свое величие, какая-то должность, какое-то положение, статус, и человек ну за, за базаром не следит, да, например, или за своим состоянием не следит, или слишком короновано себя ведет, ну, сколько таких случаев, да, там, а потом происходит прыжок, как говорится, ну, чем выше человек поднимается по олимпу, тем тяжелее спускаться, да? больнее, так скажем, падать. И вот там вот снизу как бы начинается опять подъем вверх, то есть это карма, да, как бы заноситься-то никогда не надо. Вот, и эффект остановленного сознания, да, допустим, он тут же тоже срабатывает, потому что если у человека что-то не получилось, если человек зациклился на какой-то неудаче в каком-то своем направлении, он тут же себя заблокировал на развитие в другом или в этом же. То есть даже если что-то не получилось, не нужно сожалеть об этом. Или, например, знаете, как внутренняя глубинная обида, что «как же так?». Чем больше, как это сказать, человек, допустим, думает о потерянном, тем больше он теряет еще. То есть, как бы, сожалеть о потерянном, ну, что-то не сложилось там, где-то что-то не надо, надо всегда проанализировать ситуацию и идти дальше. Маргарита? Получается, если человек успешен, он как... Источник, как аккумулятор энергии для окружающих притягиваются более обесточенные люди и пытаются как-то подзарядиться. Получается, да. Потому что когда люди добиваются какого-то популярности, допустим, чем, чем естественнее путь развития человека в чем-либо, чем больше человек вложил своих усилий для этого, не затрачивая дополнительный ресурс, там, ну, сами знаете, раскрутка бывает разная, чем чище путь человека в его подъеме, тем сложнее свалить такого человека, потому что у него своя наработанная платформа этого подъема. И практически это то, что нельзя отнять, потому что это сделано через свой опыт. Это тот опыт, который дает потом уровень, понятие, да, ну как бы за которое в принципе человек заплатил своей жизнью какой-то, да, там своими периодами жизни. И, а, то есть, и очень редко кто у нас в этом мире, да, никому ничего не обязан, да, в основе своей многие добиваются чего-то с помощью там, мужиков, там, которые, грубо говоря, да, их там спонсируют, там, многие выходит, стараются выйти замуж очень удачно, то есть сами а люди не вкладывают, или, допустим, за счет еще у кого-то, кто-то куда-то что-то вложил, то есть спонсорские вложения, ну, по сути-то, чистоты пути практически, ну, не так уж много у людей, да, там. Вот, ну, я знаю людей, кто сам поднялся, да, там, я не буду фамилии сейчас называть, имена, да, не хочу, вот, но просто сам факт, что основная масса, как бы, людей поднимается за счет кого-то, то есть за счет чьих-то ступенек, и чем, допустим, харизматичный человек, тем больше он на себя как гроздь навешивает вот этих нахлебников, и бывает так, что если еще человек ведомый, ему в уши поют, то он или она не могут различить, кто есть, кто рядом. Вот. Естественно, существует принцип, какой его сам или какая его сама, такое вокруг вас окружение, в принципе, да, там, как бы, если где-то косяки какие-то были, соответственно, как бы, если, допустим, человек чистый, внутри чистота помыслов и снаружи, то к такому человеку меньше лепятся люди, которые готовы потреблять, там, или использовать как-то в минус этого человека, потому что такой человек просто в своем сознании этих людей не, не держит. То есть, да? вот. И то же самое существует, если человек привык как бы действовать какими-то шахматными партиями, то вокруг такого человека обязательно будут, если это, допустим, харизматичная, тяжеловатая женщина, то она вокруг себя будет всегда держать исполнителей которые будут как бы шестерить, да, там, а, то есть нет равноценности, потому что ей удобно управлять такими, да, там ей не будет удобно, чтобы кто-то рядом равноценно мог что-то делать, там, тянуть лямпу, да, в чем-то, в каком-то направлении. А, вот, получается какая-то интересная история, да, у нас, если посмотреть, ну, мы как бы не будем разбирать каких-то людей, да, если посмотреть, на принцип развития ну, человечества, да, и многих как бы вот, когда ко мне приходят, я или просто общаюсь где-то, да, я вот смотрю, и я сразу вижу, что из себя человек представляет, то есть если человек фуфло, ну, как бы, да, понимаете, бывает такое, то, ну, просто я уважаю и таких людей за то, что они там где-то продвинулись за счет кого-то, но близко к таких людей я к себе не подпускаю, например, я, да, там, а бывают люди подпускают, и из-за это у них косяки, потому что, как вот я во вчерашнем посте написала, очень много бывает из-за неразорванных прошлых отношений. Неразорванные прошлые отношения порождают тоже остановочность сознания на том стереотипе женщина-мужчина, который приходит к вам в жизнь. Здесь присутствует принцип как бы немножечко абстрагироваться, да, если у вас такой типаж попадается периодически, да, там, как бы, вот, Маргарит? Ну, вот бывают э, ситуации немного наоборот, когда, допустим, какой-нибудь бездарный начальник, при этом э, ничего не понимающий ни в работе, ни, скажем, в жизни, получил это место, понятно, какими можно путями, да, и он старается как раз-таки подняться и выжить за счет своих подчиненных, то есть он к ним подключается. Ну есть такие комплекс. люди, но ну, это да, это такой человек. Есть такие люди, как бы не секреты у нас начальники такие, женщины, мужчины есть и особенно в госструктурах как бы и есть такой вот начальник присутствует или начальница то это полностью блокируется та отрасль, то есть остановленное сознание, которое делает такой человек, блокируется, нет движения. То есть, Если, допустим, приходит в город подвижная глава, да, у которого движение в голове, да, то есть человек постоянно в движении развития, то и в городе будет движение. Если в город приходит человек, который не видит перспектив, который в восстановленном состоянии сознания, да, там, который или которая, да, то практически в городе будет остановленное состояние сознания, то есть, и это будет до тех пор, пока не сменится такой начальник. То же самое, сколько я знаю, уже начальников, то есть сейчас вот как-то стало это меняться, но, в принципе, бывает еще такой момент, что вроде с одной стороны, есть взять, например, кого бы взять примером-то, прям так этот губернатор-то наш, наш на язык и просится, если взять, например, нашего губернатора Воробьева, возьмем поименно, скажем, Подмосковье, да, то здесь движение присутствует, очень подвижный человек, очень харизматичный, но оно у него движение, которое останавливает при этом те процессы, которые, допустим, он пытается сам блокировать в том или ином муниципалитете, потому что вот так ему захотелось. И здесь, опять же, за счет этих остановленных городов, как бы энергетические там, муниципалитетов, у такого губернатора могут быть проблемы потом по его карьере. Это 100%. То есть нельзя ничего останавливать, нужно движение. Как только появляется какой-то начальник или начальница, который блокирует развитие города, села, поселка, области и прочее, либо ведут не в то русло, через какое-то время у таких людей просто, а сейчас это убыстряется, по определенным причинам идет как бы возвратный удар. Да, там. Это касается здоровья, это касается потом статуса, положения, вот. То же самое как бы очень у многих мелких начальниц и начальников, которые там, то есть вот эти все места госструктуры, госучреждений, они очень тяжелые на самом деле по энергетике, даже с точки зрения того, что они несут логику предыдущих владельцев этих кабинетов, которые накладывают свой отпечаток на тех, кто в этом был в кабинете ранее, и Идет смесь энергетик, и только очень сильный, харизматичный человек, допустим, придя на такое должностное место, может перестроить все это, да, либо с помощью таких людей, как я, да, то есть чистят пространство, убирают старую логику, потому что, честно вам скажу, что, представьте, там много лет, какой-то там 20 лет сидел какой-то человек в кабинете, например, да, не буду пример приводить. Разные муниципалитеты у меня бывает на виду, так сказать. Вот. И особенно это были там, лет 10 назад взять. И я вам скажу, да, что энергия этих кабинетов, она тяжелая и ужасная. И дело не в ремонте даже. Дело в тех эмоциях, ощущениях и делах, которые делает этот человек, находясь на должности. Да, или женщина, мужчина, неважно. И здесь идет влияние. Как бы я не предлагаю перестраивать администрации, как это сказать, дома правительства или еще что-то. Я предлагаю просто элементарно работать каждому, кто приходит на какие-то места с, с энергетикой пространства. И в данном случае по моей методике, да, можно убирать это состояние, то есть перерабатывать. Но единственный момент, если вы действительно с этим работаете, а не пространство работает с вами, тот же самый эффект получается, понимаете. Маргарит, Да, интересная, конечно, тема. Вообще взаимоотношения на работе – это вообще тема, наверное, отдельной передачи, потому что знаю многих, кто попадал в разные ситуации, когда за счет одного человека может спокойно функционировать целый отдел или служба. Ну, в основе своей так и есть, практически, скажу по ряду муниципалитетов и работы администрации в городах, под да, подмосковье даже, если взять и не только, а в основе своей работает, ну, дельно работает 10 человек максимум. Если хороший глава, то, соответственно, работает команда этого главы, все остальные четко исполняющие, да, но в основе своей всю работу по городу ведут именно активисты, как бы вот эти человек 10, на которых глава опирается, его люди, да, и все, или ее. Если, как говорится, глава не айс, то есть, соответственно, или, как бы, неважно, мужчина или женщина, и думает прежде всего о своем там, чем-то, да, там, или вообще ни о чем не думает, или просто так получилось, что стал-стал главой. То есть, ну, как бы вот так. То есть здесь присутствует момент, что сознание... Человека накладывает отпечаток на ту отрасль, которую человек делает, вот и все. И как бы если у человека свернутое сознание, остановленное, потому что человек, ну, так видит, допустим, развитие чего-либо, то, соответственно, и структура, которую соблюдает этот человек, она будет точно в таком же состоянии. Потому что есть люди-формалисты, да, вот есть люди-формалисты. У них по бумагам будет все хорошо, а так будет полный как это, рединский наншлаг, а, а. редис, редис, да, <laughs> вот плохой аншлаг. То есть существует такой принцип, да, что как бы, ну, еще очень важно, конечно, какое место, да, энергетически, потому что тоже проанализировал проанализировала, разные вот города под Москвой, они абсолютно с разной энергетикой. И вот чем промышленнее город, тем тяжелее энергетика людей, тем она сложнее и въедливее, да, как бы, потому что люди бывают либо с металлическим уровнем сознания, металлизированные такие жесткие, либо с элементом ржавчины, то есть люди, которые это все готовы разъедать. Это, мет, это люди с негативным мышлением, которые вечно всем недовольны. Вот, и, допустим, более... Каких-то везде такие люди есть абсолютно, да, там просто, допустим, там, где менее промышленная позиция какого-то городка, а там люди помягче. Там присутствует логика того, что в этом городе производилось или делалось. Потому что если от градообразующие предприятия, допустим, заводы, то логика города заводская. И пока, например, логику города не перестроит, ну, например, в какое-то творческое направление, она будет жесткая, заводская, да, там, ну, например, да, если это, ну, какие-то швейные и прочие производства, то там будет более мягкое пространство, и люди будут добрее, да, вот, как-то так. Да, все-таки образ того и, и мышление того, кто стоит наверху, очень сильно влияет на тех кто ему подчиняется, и вообще на функционал, то есть функционирование той структуры, которую он возглавляет. Это очень много зависит. Если у него действительно остановленное согла сознание, и он, скажем так, застрял в своем болоте и вылазить не хочет, то, соответственно, все вокруг тоже, наверное, такое Ну же. да, если вспомнить времена Хрущева, да, вот если вспомнить по поэтапно, времена правления, начиная с Николая II, то можно четко сказать, что вот сознание, а самое лучшее было, да, вот это правление, это Александр, да, отец Николая II. то есть, в принципе, там более-менее вот как-то все развивалось, продвинутый человек был, да, А вот, соответственно, все, что пришло позже у него, как бы, было с изъянами, да, там, ну, как бы, при всем том, что восхваляет советских вождей, там, ну, знаете, там, в чем-то плюсы были, а в чем-то и минусы, да, так же точно, как и везде. То есть практически, если взять сегодняшний период развития России, я считаю, он более благополучный, да, хоть есть сложности и трудности, несомненно. Опять же, они идут из 90-х, вспомню, Ельцина, да, и так далее. То есть если вспомнить Хрущева, то это вообще сколько он корову зарезал, перерезал, да? мясную отрасль под нож пустил, или там кукурузы все засадил. Ну, какие мозги у человека, так было, как говорится, в стране. Ну, были какие-то плюсы, он по-своему там что-то сделал, там, хрущевки вот эти, да, там, то есть нету абсолютного минуса, всегда кто приходит, кто управляет там каким-то государственным структурой, допустим, допустим, или страной даже там, или регионом, всегда есть и плюсы и минусы от этого человека. Абсолютно минус, только если сидит какой-то ну, какой начальник или начальница, у которой вообще там остановлено сознание только для своего кармана. Но это уже как бы сейчас таких пресекают, да? Ну, Короче, так. надеюсь, что, что такие будет все меньше и меньше. Ну, на самом деле, в бизнесе то же самое, кстати. Допустим, бизнес ведется через каких-то людей обычно, или кто-то ведет бизнес. Если вы стоите управляющего, у которого куриные мозги, то все, бизнесу полное, ну, вы поняли. То есть и еще хуже, что такой человек может воровать, причем нещадно то есть особенно если обороты в бизнесе хорошие, будет выводить деньги под себя любимую или под себя любимого и обманывать, допустим, хозяина бизнеса. То есть здесь положиться вот так вот в бизнесе очень сложно на кого-то, там надо, ну, я знаю людей, как бы, которые они были вот у меня там из Тверской области, там человек как бы, да, еще с какой-то там. Вот люди в бизнес потом ушли, и, соответственно, я вам скажу, что человек там сам все контролирует, он никому не доверяет. И, но там и отношение к людям как грязь. То есть в любом случае, в любом случае, любой результат в этом мире, как говорится, это ступенька к росту. То есть и есть человек занимается бизнесом, да, там, и как бы через призму своего бизнеса или направления или статуса должности видит окружающих, не замечая в них людей, то автоматом потом случается возвратный удар, как бы, да. Здесь присутствует такое. Но опять же, среди людей есть тоже люди, а есть нелюди, я вам сразу скажу. То есть не люди это люди, это такие человеки, которые просто сами ничего не производят, но они будут обязательно там критиковать, завидовать и прочее. Таких очень много тоже. То есть и здесь нужно тоже рассматривать вариант общения, если вы ставите кого-то к себе там на работу или куда-то, то подбор персонала, человеческий фактор, это самое сложное, что сегодня присутствует, потому что найти какого-то ну, управляющего, на которого ты можешь положиться в каком-то направлении. А, то есть невозможно, очень сложно, потому что ну, люди склонны подворовывать, да, и как бы только если мировоззрение какое-то есть, если что то объединяет людей, где будет понятие кармы, что можно, что нельзя. Если это обычный бизнес, где люди не привыкли следить за базаром, ни в голове, ни в словах, то практически... Но это будет вот, сначала оно пойдет, пойдет, а потом оно пойдет как бы в разные стороны, в зависимости от ментальности людей, которых набрали как персонал. Почему, кстати, служба безопасности всегда проверяет, сейчас всякие психологические вопросы да, задают всегда людям, кто приходит куда-то работать, потому что тоже это очень важно. Но это все равно, что вообще хороший, ну, как бы... Принцип подбора в классы в эти самые в школьные, да, там принцип э, подбора, э, учреждения какие-то должен быть все-таки по принципу единения людей, ну, как бы, да, чтобы не было такого, что кто в лес, кто под дрова, потому что если, допустим, человек другой направленности на должности или где-то там, или на рабочем месте будет сидеть, и выполнять работу, которая ему не свойственна, или ей, то человек будет заваливать этот процесс, это направление, и энергия без души, да, как бы вложенная в это направление, она будет, как это сказать, формировать негативную какую-то ситуационную позицию. Там, да? И в итоге как бы такие, ну, такие бизнесы, они потом могут обрушиться, даже если это торговля, все равно. А в торговле вообще там существует ущемление прав, например, а людей там копеечные какие-то зарплаты бывают. И в итоге люди хоть и работают, но они ненавидят это. И идет уже откат, возвратный удар хозяевам самой системе И потом вдруг эта система торговой сети может вдруг рухнуть. Просто даже рухнет, и у хозяев будут проблемы. Маргарита? У нас еще заявлена тема про порцию из глаз. Это тоже, видимо... Ну, здесь, да, я хотел сказать, что вот этот эффект остановленного сознания, он бывает еще спровоцированным. То есть, когда, допустим, на вас кто-то что-то сделал, навел порчу специально, или вас просто сглазили в очереди, или еще где-то, и вы получили вот этот эффект, как из него выйти, да, то есть самостоятельно сложно, потому что человек начинает крутить на те точки минусовые и человек перестает замечать а, какие-то позитивные моменты в своей жизни. А здесь есть момент переключения, если вы умеете это делать на себя до этой ситуации, как вы ощутили вот этот косяк у себя, да. А если вы, допустим, сконцентрировались на себе вчерашнем, поняв, что сегодня вы где-то в очереди этот косяк получили или не знаю, где там в ресторане или еще где-то или среди людей прошлись то соответственно или подруга у вас там или друг какой-то там не очень хороший то у вас получается вот такой сбой то есть вы не знаете как выйти из этого как немножечко идет состояние навеса чужого сознания на ваше и вы как бы под этим видением находитесь здесь надо снимать если уже очень жестко да то и такие вещи надо снимать и соответственно уметь потом в дальнейшем выходить из этих программ, потому что практика приворота, например, я ощущала на себе это несколько раз, она тоже имеет такое влияние и как бы люди как по кругу бегают вокруг того человека, к которому приворожили, да, вот, поэтому здесь существует такой принцип концентрации на том, что вас до этого сформировало. То есть, ну, конечно, для тех, кто молодые, там сложно, люди окунаются в какие-то там отношения, там или где-то работают, и у них потом происходит зацеп и закольцовка на том месте, где они работали, допустим. Особенно если местечковый город, человек начинает крутить в этом городе, и рост, точки роста нет, то есть снимается все это, не просто, да, то есть если вы почувствовали все состояние такое, mm -hmm. ну, звоните на сеансы, пишите, да, либо пробуйте сами методом, опять же, восстановления себя прошлого, как переформатировать это надо, то есть, но ну, не, не у всех это получается. Маргарит, Как определить, что тебя где-то что-то зацепило? Когда ничего не меняется, когда ты находишься ну, как бы в состоянии закольцовки, и застоя, тебя за застоя, да болот такой, и тебя тащит в ту область, присутствует, от которой присутствует воздействие, если, допустим, это приворот. Да. А если это просто блок, да, то здесь как будто бы состояние как в банке, то есть у человека нет движения. И если люди слабые, они начинают деградировать, кто-то пить. вот, Соответственно, первый признак, когда вдруг не с тянет выпить, допустим, и начинает крутить по кругу определенных мыслей, где что-то было не так. То есть у человека начинает идти свертка. То есть это первый принцип, что надо постоять, остановиться и двигать дальше, потому что... Спиртное надо отложить, сразу скажу, да, оно не поможет. А заняться лучше какими-то практиками, спортивными, йогатом, лыжи, например, если они еще актуальны, так как все-таки уже весна. Вот, может быть еще что-то, шахматы, например. Вот, и в какой-то степени выход из этого состояния он происходит может быть даже самостоятельно, либо если у вас есть такой человек, как я, да, вот я могу вытащить, я вытаскиваю. Если я вытаскивал из этих состояний, я говорю сейчас реальность, о которой, в которой я была, допустим, суббота-воскресенье, я четко поймала вот это состояние, не буду рассказывать история страшные, но у меня был такой момент ощущения, да, разница ощущений, потому что я постоянно человек движения. И здесь присутствует такой момент, что я это, конечно, поймала. Но это не в минус там мне было и не в плюс. Это просто было необходимое состояние для понимания. Я с вами вот сейчас поделилась. В субботу я записала тоже видео. Ой, в воскресенье я записала видео, короче. Маргарит. Еще бывают моменты, когда самому человеку надо остановиться и понять, туда ли он идет, в принципе. И это уже другое состояние. Это когда мы бежим, вылупив глаза. Это когда люди не могут остановиться, идет постоянное движение, и человек должен все успеть, успеть, успеть. Вот в этом состоянии нельзя резко останавливаться. В этом состоянии надо периодически зависать в каких-то, допустим, я не знаю, местах, которые вам комфортны, и перезагружаться, как вот я это тоже сделал недавно. Но в какой-то степени, опять же, возникает вопрос, если вы двигаетесь в каком-то направлении, которое значимо, то обязательно будут находиться люди, которые вас будут тормозить в этом направлении. Я думала об этом, почему это делается. Здесь как бы это идет из прошлого, это первое, да. Второе, это неумение собраться, да, и как бы и, и третье, это как бы, когда у человека в направлении много поднаправлений, вот здесь очень сложно. В моем случае это вот тот пример, да, когда я э, в разных состояниях могу находиться, допустим, передача и материал, выдача материала это одно состояние, работа с людьми это другое состояние, работа в соцсетях это третье состояние, там написание каких-то статей, э, книг это вообще четвертое состояние, рисование это пятое состояние, какие-то личные отношения шестое и так далее. И вот это все, когда накапливается, э, то есть в моем случае как бы у меня идет сильная усталость, да, и в этом случае как мне нужна перезагрузка, да, сейчас я стала очень четко это понимать, что нужно как-то себя перезагружать, а, иначе при таком сильном сознании, которое присутствует у меня, я могу а, уже быть не созидателем, а разрушителем, ну, у меня, меня спасает, конечно, что у меня есть боевые практики, и я всегда могу найти тех, как говорится, в соцсети, с кем я сцеплюсь, и, естественно, как бы использую эту практику в защиту себя своего направления или тех людей, ских, чьи интересы я защищаю и естественно как говорится, у меня есть всегда выхлоп в боевом состоянии то есть я не застаиваюсь, но это тоже отнимает время потому что, потому ну, у меня на это есть еще одна практика, очень интересная я даю на сеансах, вот сегодня я человеку это объясняла, как лучше делать да, там Маргарит. Мы уже 40, почти 5 минут в эфире. Давай последнюю тему обсудим. Вот возник вопрос про панические атаки. Что в таких случаях может человек сделать? Вот да, может... панические атаки. Это действительно был вопрос к Верентке. Да, она попросила разобрать эту тему. На самом деле это сложная очень тема. Почему? Потому что она связана очень сильно с психикой, первое. Да? А второе. Это то же самое остановленное сознание на каком-то процессе там чего-либо да и третье это родовые травмы то есть это когда с детства родители неправильно воспитывали вкладывали информацию ребенку и или агрессивную политику какую-то вели или человечка вели в то направление которое не его и не ее. в итоге у ребенка сформировалось состояние постоянных каких-то страхов либо была угрожающая ситуация в детстве где ребенок пережил какой-то стресс там. И в этом случае, как бы, да, ну, стрессы, с одной стороны, понимаете, вот я так тоже думала, ну, нельзя, вот идеально, вот прям вот сидеть, как хомяки в банке, да, там, чтобы все было хорошо, как вот нас любят обыватели рассуждать. Вот сидят они в своих квартирах, да, там, евроремонт все сделали, там у них трофейная иномарка за окном, ну и все отличненько понимаете. Там. И они еще требуют паркет, как говорится, везде, чтобы, то есть люди совершенно оторваны от природы, они не понимают вот схематики взаимосвязи какие-то. Им нужно там, они платят свои налоги, им нужно, чтобы кто-то что-то делал. То есть они не думают ни о чем, это потребительское мышление сформированное за эти годы. И получается, что у таких людей, допустим, если вдруг стрессовая ситуация происходит, то это фиксируется больше, чем позитив, потому что они не ценят такие люди, позитивные какие-то моменты в своей жизни, и что у них есть. Они ценят свою жизнь только по минусам, которые там дырка в дороге, там, я не знаю, то случилось, это там зарплата маленькая, или наоборот там, высоко себя оценить зарплата нормальная, но им все равно она маленькая, то есть сколько денег не дай, всегда будет мало. Вот. То есть в этом случае как бы человек больше концентрируется на минусовых качествах своей жизни, не оценивая реальность адекватно, в позитив. За счет этого с годами формируется стрессовая ситуация, где у человека вдруг резко может потеряться то, что у него было как благополучие. Начинается все с, с мелочей. Если вы едете по дороге и замечаете только дырки, запомните в асфальте и везде об этом кричите, у вас такая будет жизнь, потому что то, что вы видите, то формирует вашу потом реальность, к сожалению или к счастью, но это так. И если вы видите больше негативные аспекты в чем-либо, соответственно, у вас такая будет жизнь. То есть при этом, опять же, панические атаки могут потом возникнуть у таких людей, потому что они потеряли какую-то точку благополучности, да, вот это тоже сбой, закольцевали человека, на сглазили там и так далее, сам человек был неправ, получил возвратный удар, потому что много гавкал в соцсети, что все не так, да, там. Так он это и себе и притянул в итоге, или притянуло. Особенно люди любят оскорблять, за базаром не следят. Вот, в итоге, значит, и получается такая катавасия у человека, потом формируется блок в сознании, и на этот блок накручиваются проблемы. И вот через эту проблему у таких людей и у их близких могут быть те же самые панические атаки, уже приобретенные, не то что, про то, что я говорила с детства. Работать с паническими атаками сложно, потому что здесь тоже нужно умение переконцентрировать себя на то, что надо, и прежде всего разобраться, где вы были неправы, где по отношению к вам были неправы, и снять негатив, да, то есть это уже более разносторонний негатив, это уже не то, что порча, вас испортили, это вы сами себя испортили, да. Здесь существует принцип, что, что бы ни происходило, сам человек позволяет что-то, да, в свой адрес такое. Поэтому в этом случае, если у вас существуют панические атаки, нужны какие-то, опять же, практики, вот я стараюсь всегда на сеансах дать это, да, по разным отработкам и, соответственно, и наработкам. И, соответственно, выход из этого – это момент переключения, то есть ни в коем случае себя не заглючивать самими, потому что есть люди, которые сами себя заглючивают на минусовые ощущения, которые в них присутствуют, или их кто-то заглючивает. И, соответственно, это происходит таким образом, да, как бы, возникает страх, страх что-то потерять, страх, допустим, куда-то пойти, клаустрофобия и прочее там, например. Ну, я не могу сказать, что я боюсь самолетов, да, я просто в свое время очень много гастролировали, как бы, да, с первым мужем и с Родосветом вот на самолетах ездили. У меня реакция, ну, сейчас не знаю, какие самолеты, вот мне Родосвет говорил, что самолеты сейчас другие, вот. Но я до сих пор самолета не воспринимаю, потому что, во-первых, это пространство между небом и землей, все, я уже нестабильность себя ощущаю. Это не клаустрофобия, это, это момент, что я могу влиять на технику, я бы не хотела повлиять на технику, когда самолет летит в минус. Вот. И второй как бы принцип, да, это у меня уши болят, когда подъем резкий идет куда-то да, там вверх, у меня это было, и мы в итоге потом купили машину, москвич у нас был, и мы ездили на машине. То есть самолет у нас был тогда, помню, в Сургут, и у меня и у Родосвета жутко болели уши, вот этот перепад высоты был. Вот. И до сих пор я самолеты не воспринимаю. То есть у меня память того момента, она очень сильна. То есть мало того, я не доверяю, не доверяю пространству между самолетом и землей, то есть вот этой пустоте. То же самое с морем. Я люблю море, да, я, в принципе, как бы вообще в прошлых реинкарнациях у меня это было очень сильно, абсолютно, да, там, как бы я в юности даже хотела в морское пойти, да, там, училище или куда-то, но при этом то, что, когда я к воде подхожу, к любой воде, я чувствую суть воды, и у меня наступает эффект такой, что я чувствую вот эту глубину, как живое существо, вот как лес, да, когда я вошла в лес, я ощутила, что все вокруг живое. Вот то же самое с водой. С водой у меня даже это раньше было. То есть я это не воспринимаю просто как воду. Вы зашли в воду, вода. Я это ощущаю как живой организм. Представляете, и я начинаю все это чувствовать. И вот эта глубина, да, там. И все, у меня уже идет момент, что это нестабильно. И то, что нестабильно, меня не устраивает. Я, соответственно, поэтому Ногинская электросталь – самый оптимальный вариант. Центр Мира mm -hmm. для меня. Ну, я тоже, честно говоря, недолюбливаю самолеты, но приходится на них перемещаться, особенно из Сургута. Я, я стараюсь избегать. Да, из Сургут только я, знаю. я стараюсь избегать таких вещей. Есть онлайн связь. Ну, ну, вот, смотрите, мобильный... в Санкт-Петербург. На автомобиле ну, тот, на Янске, ездили, но там четыре тысячи километров не особо понаездишься, поэтому тут уже приходится. Ну, выбирать. это тоже тяжело, на самом деле, на автомобиле. Это достаточно тяжело, потому что там мы тогда помню, тоже ездили много на автомобиле. Это жесть особенно ну, если вот. кто-то ведет, а кто-то рядом храпит и спит, это вообще от А ты едешь там в ночь? Ну, буквально вот на выходные мы как раз сколько проехали, 2300 километров за 26 часов, мы проехали довольно. таки ну, я часто. вас мониторила. Да, я знаю, благодарю. Я вас поддерживала. Да, мы ехали днем и ночью. Все прошло благополучно. Да, три водителя, это, конечно, легче, чем один. Ну да. Поэтому на автомобиле есть, конечно, свои плюсы, свои минусы. Каждому свои. Вот Елена пишет, сын подросток, боится летать, ничего не могу поделать. Ну, он чувствует то, что я вам сказала. Он чувствует, он у вас экстрасенсорный, он чувствует вот это вот нестабильное состояние. И... Ну, оно, в принципе, и в машине-то, я вам скажу, тоже, знаете ли, там внимательность нужна, там как бы тоже все непросто, вот. Машина ну, сама... убаюкивает. Ну, я включаю Мишу круга, у меня ничего не убаюкивает. У меня на, всю, на все улицы вечно шансон играет, у меня очень... Когда включаешь радио, конечно, какой-нибудь релакс то там, да, убаюкать можешь конкретно. Кстати, скажу, убаюкивает очень сильно дорога, особенно платные участки дороги. Которые они... ровные, без кочек и без дыр да, они, они абсолютно ровные практически везде. Вот. Не... Вот. Да, за некоторым исключением. Поэтому а... дырки в асфальте нужны для того, да, чтобы человек очень... не терял Спасибо. бдительность, Спасибо. чтобы... Да, да, да. Поэтому... Поэтому хвала тому, что у нас на русских дорогах есть дырки, которые мы иногда ощущаем. Но ведь это же тоже карма, смотри, Маргарита, это же тоже карма. Но не бывает идеальной ровной дороги. Вот ну не бывает жизни у людей. Всегда бывает, едет-едет человек, раз, дырка в асфальте. Хлобысь там, какая-то вина. Раз, человек вылез из этой дырки с асфальта, поехал дальше. То есть всегда есть какой-то косяк, который надо преодолеть, чтобы подняться на ступеньку выше. С другой стороны, эта дырка может быть его и спасением. Может быть, там впереди какая-то авария, и она его затормозит. Тоже вариант, да, тоже вариант, что дырка – это, в принципе, учитель. Дырки в асфальтах, я считаю, это учитель. Учитель наших автомобилистов и духовно, и предметно. Потому что уже люди едут, едут, они держат руль. А так, получается, человек привык, что всегда гладкая дорога, и момент, где-то камешек не туда попал, и все, и у человека уже косанула рули, все, и дальше что? Кстати, вот по платным дорогам, еще скажу, у них ограничение скорости 130 по трассе. Я по платным не езжу. Вот Я только по дырявам езжу. 130 ограничения, освещение, транспорта практически мало, и в конце концов эта дорога тоже убаюкивается. Где-то есть плюсы, мы приехали гораздо быстрее, где-то есть минусы, действительно, что... Убаюкивает слегка. Да? Вообще любая дорога убаюкивает, если не досып хронически убаюкать, может любая дорога. Я Нет. вот я я ездию всегда на, применяя свою медитацию, потому что у меня как бы разные виды вот этой медитации, и как бы я ездю на вот просто практически меняя в себе энергию на какую-то адреналиновую, да, то есть, ну, естественно, кофе тоже покупаю, но кофе как раз оно усыпляет, как ни странно, я заметил, да, Вот, Его и, и да, какой-то эффект, ты выпил, вроде вздрючился, а потом конкретно усыпил. Но это, кстати, наукой доказано, эффект 30-го километра у дальнобойщиков, когда они выпивают кофе, вроде взбодрились, а вот на 30-м километре начинает действовать вещество, содержащиеся в кофе, которая имеет совершенно обратный эффект, да, да, да, да. начинает засыпать, поэтому кофе на трассе лучше не пить. Не, лучше зеленый чай, черный. Но я, кстати, зеленый никак не очень люблю пить. Я вообще чагу пью, я заварю чагу. Но она, кстати, очень абсолютно нормально. Но она в дорогу нейтральна. она нейтральна, но в дорогу все-таки лучше что-то типа чая тогда, если не кофе. Крепкого чаю да. Надо пойти мне попить чай еще работа мы на сегодня наверное мы завершим нашу программу благодарю елена было очень интересно до следующей среды, пока да пока